Следственный комитет России начинает Всероссийскую молодежную патриотическую эстафету добрых дел, посвященную 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Враг был повержен благодаря невероятной стойкости и мужеству, сплоченности советского народа. Участники акции пронесут через исторические центры нашей страны города-герои и города воинской славы знамя эстафеты. Учащиеся кадетских корпусов и академии ведомства, сотрудники Следственного комитета России благодарят ветеранов и оказывают необходимую помощь тем, кто пережил страшные военные годы. Давайте вместе встретим юбилей победы добрыми делами. Независимо от дат и времени года, не оставим без внимания и помощи ни одного ветерана. Сохраним память о подвиге павших защитников Отечества в каждой семье. Будем достойны великого поколения героев.